Всем привет, меня зовут Ольга Борзова, я руковожу небольшим агентством недвижимости в городе Ставрополь. Так как я все время стараюсь учиться новому, я просматриваю ролики, которые появляются в ютубе от различных экспертов по недвижимости, и таким образом увидела рекламный ролик от Дарьи, где предлагалось в том числе пройти бесплатные вебинары на тему продажи недвижимости. У меня уже имеется определенный опыт продажи недвижимости, и э, мне было интересно новые технологии, которые предлагали Антон и Дарья. Я прошла три вебинара бесплатных, которые были предложены Япо Академией, вот, и потом все-таки решилась на покупку нового курса. И Таким образом, я стала студенткой шестой э, -А, курса обучения Япо Академии. Что дал мне этот курс? Новые технологии в работе. Раньше мы работали только через Авито или другие сайты, которые генерируют объекты недвижимости по продаже. Вот. И покупатели получали именно оттуда. Здесь с помощью я по академии. Мне удалось настроить свой сайт таким образом, что он дает мне покупателей потенциальных для недвижимости. Я работаю по вторичному рынку в Ставрополе ну, и настраивала работу именно на вторичное жилье. На данный момент мой сайт новый, который я запустила с помощью Антона, работает вот чуть меньше двух недель. И сейчас у меня по сайту пришло порядка 35 заявок потенциальных покупателей, что очень обнадеживает и дает возможность мне расширить свои горизонты. Потому что я считаю, что рынок недвижимости меняется, и в данный момент он не не дают возможности работать по старым схемам. В обучении предлагались также различные скрипты по работе с продавцами и с покупателями недвижимости, что также помогает мне использовать новые инструменты в работе, и эти же инструменты я даю своим сотрудникам, чтобы мы тоже могли развиваться и идти в ногу. Очень понравилось мне Идея про психологический аспект работы, понятно, когда мы работаем с людьми, нам обязательно нужно учитывать настроение, эмоции потенциальных наших клиентов, поэтому на курсе разбиралось много вот этих нюансов. Я очень благодарна. Дарье и Антону за то, что они расширили горизонты в моей работе. И думаю, что это серьезным образом повлияет на результаты мои в дальнейшем. О своих результатах буду сообщать далее. И спасибо еще раз большое.